Да, это, конечно, наржачно. Пришел в палату, и он еще такой говорит, что ты смеешь что, ко мне приходить? Да ты что, охренел совсем? Ладно, я не буду с ним говорить, я хочу поговорить, например, с кем-то из этих ребят. Царь Алексей Михайлович назначил за голову нового самозванца большую награду. Ходят слухи, будто он внук самозванца Гришки Отрепьева. Дмитрий был подлинным сыном Ивана Грозного, а кто этот внук, внучок, на самом деле, одному богу известно. Слышал, ты, может, на Дону объявился атаман Степан Разин. Он тоже утверждает, что при нем закон наследник престола. Нормально? Вообще нормально, да? я пришел сюда, в крепость разговариваю, понимаешь ли, с Алексеем Друбецким, с. А, вот, кстати, твои деньги, да, я забыл в прошлый раз это сделать. Счастливого пути, персик, да. Счастливого пути. Ну, Алексей Михайлович, типа я как бы я вижу тебя, ты меня видишь, но я ухожу просто отсюда нормально вообще да ладно поехали искать степана разина у вас нет другого выбора нужно идти к степану разину поехали значит в крымское ханство потому что он там обычно скрывается едем туда да великолепный сюжетный поворот я такой беру разговариваю тут рядышком с, кня с князем он не рассказывает что нужно найти степана разина и в общем то алексей михайлович такой смотрит ну типа окей это нормально каждый день такое вижу перед собой дерьмо Ладно, приезжаю, давайте-ка лазак-коллег. Кстати, все при мне осталось вообще. Кроме. Кроме шлема. А, не шлем при мне тоже остался. Да, вообще все отлично. Я боялся, что шлем заберут у мое войско, а оказывается, нет, нифига. Все при мне осталось. То есть Алексей Михайлович реально вообще как-то к этому отнесся никак. Ну что ж, вот наш Степан Разин. Я сохранюсь, конечно, перед тем, как буду с ним разговаривать. Возможно, я что-нибудь сделал неправильно. Ну, в общем-то, Степан Разин, здравствуй. Приветствую, Персик. Ты искал меня? Еще бы не искать, все станицы слухами поднялись, будто наконец-то бился законный наследник рода Рыриковичей, правнук Иоанна и внук его сына Дмитрия. Ну что тут сказать? Что не говори, народ не обманешь. Мудрый народ, он истинного царя от, мазва... от самозванца всегда отличит. Неужели тебе не важно, кто я на самом деле? Главное, чтобы человек хорош попался, за которым пойдут народ до да бояри. Ну так что, согласен присоединиться к мятежу царевич Дмитрий? А если отказаться, то что будет? Твой бунт, прямая дорога на лобное место, чертве, четвертует нас с тобой болезнен, болезнен. Не успеем и до Тулы дойти, подождем до лучших времен. А, то есть я могу отказаться, но потом все равно к нему прийти, поговорить о том, что, типа, давай все равно начнем бунт. Вот так вот, да? Но на самом деле, давайте подождем. Я еще не совсем готов. Я хочу еще пока что съездить к себе съездить набрать лучшие войска и потом уже начать войну потому что пока я еще не совсем готов и считаю, надо еще немножко как сказать, поднакопить войск поднакопить немножко армии, поднакопить лучшую броню для своих воинов, ну и в общем-то на этом начать войну так поговорим с местным городским главой мне нужно узнать насчет должности но должность была уже назначена воевода у нас еще есть, да? Воеводню, давай-ка -то тоже назначим Здание у нас, получается, засека пока ставится. А, нет, не ставится. Я же, блин, я же уезжал отсюда. Я, получается, даже не заезжал в Черкаст на строительство, да. Поэтому пока я ничего здесь не было. Все понятно. Так, а что у нас, кстати, по поводу новых доспех здесь, например? Кстати, есть даже неплохие перчатки, я смотрю, латные. Давайте-ка я заберу. Есть еще толстые латные перчатки, тоже их возьму. Кому-нибудь отдам. И все, пока. Так, взамен я вам вот отдам вот этот мусор, кто у меня есть. Порох можно было бы, кстати, продать, но я так понимаю, порох у вас у самих есть или нет? Нет. Ой, ну и ладно. Так, кто у нас без перчаток? У нас почти что все без перчаток. Надо всем подавать. Так, тебе вот перчаточки даю. Комплект пуль, кстати, забирай лучше. Так, Ольгерт у нас теперь с перчатками. Виктору еще надо перчатки. Давай-ка поговорим насчет твоего снаряжения. Вот тебе хорошие перчаточки. Вот тебе... Ага, пули у него уже есть. Ну и все, в таком случае на этом я с тобой заканчиваю разговоры. Так, а с повысили уровень. Надо перчатки всем вообще отдать. Надо сначала их найти. Разыскать эти перчатки самые. Что у нас вообще по поводу отчетов моих банковских? У меня получилось в Черкаске 78 тысяч лежит, да? Можно немножко забрать. К центру города... Копейческая гильдия, я заберу все свои деньги, но я отдам, конечно, потом в рост. Оставлю здесь поменьше. Оставлю тысяч, наверное, 50. Остальные с собой повезу. Куда-нибудь потом еще потрачу. Например, за колено довернуться, я бы там просто продал, бы во-первых, порох, наверное. Ага, фиг тут порох, можно только купить. Тогда хотя бы купил бы, наверное, броню. Ну из с броней тут на самом деле напряг есть, серьезно. А, оружие двуручное есть какое-нибудь? Нету. Нету нормального тут дворучного оружия. Ладно, тогда возвращаемся в Черкасский. Оружия оружие здесь не смотрел. Так, надо глянуть. Мастерский двуручный меч. Ну нет, все-таки это далеко не то, что надо мне. Тут, кстати, 18 сил аж требуется, нифига себе. Куда столько 18 силы, что-то вообще не представляю. Что-то за жесть какая-то. Так, ну есть, конечно, вот, например, каленый двуручный меч, но нет. Мне надо именно каленый двуручный меч, но только другой. Какой-то фиговый совсем стрёмный. Для бомжей каких-то. Так, ладно, уезжаем. Едем в сторону моих основных территорий. Скажем так. Пока что в крепость козыл. Так, так, так. Перчатки здесь продам. Потому что все равно они не нужны мне больше. Это мы тоже выкинем. Давайте это все выкидываем. А доспехи какие у вас? У меня форма пикинера нет, не пойдет. Каленый двуручное, да, блин, ё-моё, что так не могу теперь найти двуручного меча нормального. До этого я довольно быстро нашел свой двуручный меч, а вот сейчас не могу найти, сейчас что-то вот прям не попадается. Ладно, посним давайте -ка. Ардаш, потом в Казикермен. Да, да, понятное дело. Казикермен, так с городским головой, по-моему, я тоже тут, тут не все еще пока построил, не все улучшил. Должность назначить. Муфти я еще нету, да? А, да там много почему-то у меня ушло всяких служащих. Вы сами видели, прям что-то целая куча ушла. Не знаю, почему они ушли резко все. Как-то странно. Но как бы там ни было, я сейчас все равно здесь что-нибудь докуплю. Или нет. Ха, или нет, мне сказали, ты ничего не купишь. Двуручный меч сбалансированный. Да нафиг он мне нужен. Можно тяжелые пули кому-нибудь вдать. Возьму их. Кому-нибудь подойдут. А пока я в келью заезжаю, тут тоже... Староста, кстати, вот, у нас там есть проблемы. Кто-то у нас ушел. У нас много кто ушел. У нас все ушли, да, практически, офигеть. Почему они все поуходили? Ну, давай тогда, Кади назначим. Странно вообще как-то получилось. Я надеюсь, здание-то не могли уйти. Здание ушли. Здание взяли, разрушили, да, специально. Вы что, серьезно? Как могли здание-то исчезнуть? Да, вот это, конечно, прикол. Вот это прикол. Отлично. Прилегает твоим заключить мирное соглашение. Давай, заключаем. Так, мы в Килибурун возвращаемся. Деньги я свои получаю. Так, пройти... Нет, не к центру города. Или к центру города. Второй площадь вообще хотел заглянуть. Блин, тут все фигово. И с оружием тоже дерьмово все. Может, прям сейчас начать войну уже? Давайте тогда, наверное, что сделаем? Поговорим с городским головой, конечно. Развитие города на должность назначить. Ой, да у нас тут все исчезли, надо снова теперь нанимать, блин. Дерьмо. Почему все поуходили резко? Я вот это так и не понял прикола. Это что за юмор такой дерьмовый? Какой-то московский дерьмовый юмор. Так, а... что мы теперь будем делать? Ну, я думаю, едем в Переослав. Переослав. Собираем там нашу армию, топовую. И идем на Московское царство. Потому что, ну, я так понимаю, они собираются со мной воевать. Если они хотят повоевать, я им сейчас дам войну. Причем кладвей гусар мы потом заберем, когда будем возвращаться обратно. Пока что я забираю всех своих здесь топовых кавалеристов, которых я оставлял. Так. Ну, драгунов надо еще забрать. Запорожский кавалерист, ветеран. Так, ну тут особо-то больше не есть кого брать, на самом деле. У меня там, по-моему, должен был быть... Да. Должен был быть. Теперь у меня тут нифига нету, нету ни командующего, никого нету, блин. Поэтому я войска не могу нанимать. Вот в чем проблема. Придется довольствоваться тем, что здесь есть. В принципе, можно нормальных кавалеристов взять у меня в Черкаске там, потому что я помню, что по дефолту были нормальные такие московские рейтеры. Надо туда ехать в Черкасск. Потом у вас колец, соответственно, Степану Разину. И давайте-ка уже ладно. Начинать эту войну. Потому что, наверное, я уже и броника потерял в Кильбуруне. Там, наверное, тоже уже нельзя нифига делать. Просто идем в гарнизон забираем. Нукеров. И все. Едем к Степану Разину. И давайте начинаем войну. Так и быть. Кабачок. Степан Разин. Здравствуй, дружи. Я передумал. Ну вот и славно. Отношения увеличиваются с Степаном Разин, он ко мне присоединяется. И что теперь мы будем делать? Так, Степан Разиным. Теперь, когда вы лишились, у вас нет выбора. Ну окей, я, я сейчас с ним и еду. А куда мне? что с ним ехать? Куда? Так, нет ли у тебя... Господин, позволь, я проверю твое снаряжение. Если не сумеем привлечь на свою сторону бояр, дело наше обречено на провал. Что ты предлагаешь? Один бегал холоп, что служил в господском доме, рассказал, будто у него у его прошлого хозяина, воевода Никита Адоевского частенько собирая знатные бояре, довели крамольные речи, вызывая а, царей Романовых удородными выскочками. Предлагаешь переговорить с Адаевским? Да, скачи к нему и попробуй склонить на нашу сторону. Хорошо, выезжаю сейчас же. Так, ну понятно. Значит, мы должны сейчас переманивать бояр. Ну, давайте в таком случае поехали к Никите, Никите Адаевскому, где он находится, я так предполагаю, как обычно, Изюмская крепость. Нет, тут Семен Рахманин. Вот, Никита Адаевский. иди сюда. Так, приятно тебя видеть, Персик. Да, тебя тоже. Ответь мне, боярин, доволен ли ты, ты царем Алексеем Михайловичем? Крамольный вопрос ты мне задал. За меньшее любопытство можно легко загремить в тайный приказ. Если бы не Кристо Рюгиковичей у тебя на шее, я бы так и сказал. Стало быть, тебе уже известно, кто я такой. Мне известно обо всем, что в московском царстве творится. Мышь в царской опочивальне чихнет, уже доносит. Слышу я, что сам царь Алексей признал, э, признал в тебе потомка Рыриковича и объявил в сыск. Мне тоже много чего известно. Например, о том, что ты, один из, из преданнейших сторонников царя Алексея, устраиваешь тайные боярские сходы и замысливаешь неладные. Мы ближние бояре из столбовых русских родов Романовых. На царство поставили, мы же их и скинуть можем. Царь Алексей, возмужав, решил своим умом пробиваться. Патриарх Никона еретика поддержал в его реформах, и тем самым православную церковь расколол. Что он еще удумает, трудно сказать. Оттого мы, бояре, ради благи ч... отчизны и собираемся в тайне. Редкий случай, когда народ боярства единый в своих пом помыслах. Мы с атаманом Разиным призываем тебя вступить в... против подлецов Романовых и привести в Кремль настоящего царя. При поддержке Разины мы, конечно, могли бы отстранить Романовых от власти. Рот и худ, и ежели объявится прямой потомок Ревиковичей, то мы его поддержим, но уступать сейчас против царя я никак не могу. Что ж так, боярин? Не до того мне сейчас, сударь. Дочка моя, кровинушка, Левтина, попала в, по... в полон... В полон... Блин, я не знаю, как правильно, короче. К татармана попала. Я с войсками из города ушел, они набег сотворили, да и стеремы ее забрали. Если Алефтина погибнет в татарской неволе, я себе никогда не прощу. Выречить ее мое первейшее дело сейчас. Сочувствую твоему горю, но чем мне это несчастье мешает ей выступить против Алексея? Московский царь пообещал мне, что отправит в Крым посольство и добьется, чтобы Алефтину вернули домой. А если царь мне сослужит такую службу, то и я ему буду служить верой и правдой. А если я вызволю Алевтину из Полона? Вот тебе мое слово. Как только вернешь Алевтину домой, я и сам прийду к правому делу. И остальные бояр приведу. Где мне ее искать, не подскажешь? В Кафе главный невольный, невольничий рынок. Поезжай туда, попробуй узнать о ней. Алевтина Ханум. Едем давайте-ка в Кафу. Да, я, кстати, забыл, что, оказывается, есть еще такие побочные задания, которые нужно выполнять. Поэтому едем мы давайте в Кафу. Вызволим Алевтину. Так, приблизимся внутрь, пройдем в зал правитель. По-моему, она здесь находится. Так, баре, нет, это вообще не то, что я искал. Хм. Так, так, так. Тогда куда мне надо идти, интересно? Я своими мозгами думать не буду, у меня тут есть кое-что, что я могу увидеть. Едем в указанный город, где должна быть дочь боярина. Узнаем у роботорговца, что девушка выпил мурзай, отвез в свой город. Едем в указанный город, пробираемся в горе. Боремся со стражей, ну понятно. Надо поговорить с местным работорговцем было. Так, здоровенькие булы. Ты не слышала русской боярышни, которая взята была в полон? Мало-мало слышал, однако. Я сыр с Руси привезли. Там девушек, бил щипка красив, но щипка злой. И где сейчас этот жипко злой девушки? Совсем плохо сличить, господин. По-русски ничего не понимать. Сочувствуй, какая сумма поможет тебе излечиться от глухоты? Однако не щипкая большая сумма, всего 3000 талеров. Ладно, вот тебе 3000 талеров. Слушай, господин, боярский дочь Алефтина, я сыр в кафе. Она продан был, думать, ее купил некий Мурза Она вместе с ним в Сеч уехать. Ну хорошо, давай тогда... Слушай, а подожди, давай доставай свой кашель, у меня для тебя есть бомжи. Забирай бомжей. А я поехал, значит, в Сеч. Сеч у нас, соответственно, недалеко. Можно съездить туда. Причем как раз посетить свои деревушки. А, ну нет, уже я их посещал. Уже там больше ничего делать. Ладно, приезжаем сюда. М -м так, да, сохранюсь на всякий пожарный. Пробираемся в гарем. Все Сечи. Вообще интересно, как он здесь выглядит. Вы пробираетесь в дворец, миновав стражу ворот при дороге, сменив хламиду на одолженный халат. Так, продолжить. Так, выйти из гарема, пройти в город. Ага, ну давайте пройдем... Сам горем. Так, а здесь настоящий горем Вот это самое забавное, да? Это увидеть гарем в сече. Уже тут все обустроили под себя. Так, а что мне куда надо идти-то? Наверх, что ли? Вроде и так зашел уже сюда. Еще выше можно куда-то идти. Нет, уже все. Это максимум. Тут никого нету, блин, по сути. Тут простой горем. Что-то не пойму, где он тут должен находиться. Или где-то должна находиться Алифтина, точнее быть. Внизу тоже нет ни черта, все закрыто. Так, это что за прикол вообще? Куда мне надо двигаться М -м -м. Стой, кто идет. Новый лекарь, иду осматривать Джон Мурзы по его приказу. Что-то я тебя раньше тут не видел. Да я только вчера приехал. Ну ладно, проходи. Так, вы на стражи сразу через покое в конце концов нашли Алифтину. Вот и встретились снова, боярышня. Какая тебе боярышня? Я любимая жена Мурзы Алифтина Ханум. Ой, жесть. Вот что, хватит тут себя изображать, собирайся скорее, поедешь со мной, отец тебя ждет. Ехать домой, сидеть в св светелке с веретином, э, смотреть в окошки, да мерзнуть зимой, когда сугробы человеческий рост наметет. Ни за что. Здесь у меня свои покои, прислуга, богатый наряд, драгоценности, Мурза меня любит. Будешь тут рассуждать, поедешь домой, завернутый в ковер. Живо собирайся. Ну, короче, я даже ф, не особо напрягаясь смог выполнить это задание, думал, надо будет с кем-то драться. Оказалось, что нет. Ладно, едем. Давайте-ка к Никите Адаевскому. Надеюсь, он в Изюмской крепости или хотя бы рядышком где-то. Он, нет, его вот здесь, короче, понятно. Семен Рахманин, здравствуй. Мне нужно узнать, где находится Никита Адаевский. Не подскажешь мне по старой дружбе? Так, Никита очень. Так, ага, около Люботин. Хорошо, понятно. Поехали тогда к Люботин. Где у нас? А, ну окей, это тут совсем недалеко. Совсем рядом. Давайте-ка едем к Люботину. Люботина, конечно, никого нету. Где-то непонятно рядышком Никита доевский Где он вообще ездит, тоже непонятно. Ну, я надеюсь, где-то вот здесь хотя бы. Но нет, его здесь нет. Ладно, в таком случае возвращаемся в Зюмскую крепость, раз уж я никого не нашел. Никита Деевский хрен знает где ездит. Так, встречи. Мне надо узнать, где Никита Деевский. Подскажи, пожалуйста. В пути около Волуйки уже. Понятно. Он поехал дальше. Куда он поехал теперь? Валуки. А, Валуки он поехал, то есть, к Москве, похоже. Направился туда. Ну, давайте попробуем встретить. Вот Никита даяски, Отлично. Здравствуй. Я приветствую твою Алифтину. Радуйся, боярин. Дочь твоя вернулась в свою светлицу. Только не спеши, пока ее навещать. Притомился на дороге. Дай уговор у нас с тобой. Вот счастье-то. Ключница, внеси скорее водку, пировать будем. Смилостился надо мной, господь. Дочь родную единственную в дом возвратил. Хм, пировать это, конечно, хорошо, да только дело не терпит. Выполнишь лишь свое обещание. Как не выполнить, теперь левти над дома я ничем не обязан, царю. Зададим жару этим романовым, обмановым. Располагай мной и моим войском. Еще возьми вот эту грамоту, она поможет тебе других бояр на свою сторону склонить. Ну что ж. Я собираюсь снова поход. Давай соберем здесь армию или... Я хочу передать тебе сейчас войск. Так, ну что ж. М -м -м. Следуй за мной, да. Следуй за мной, давай-ка. Я это сделаю. Поехали. А, Везюмская крепость уже все, да, под нашим контролем. Ну, понятно тогда. И, кстати, Черкасск и все вот эти мои владения, которые были уже захвачены, они тоже переходят в... Вражеский стан, так скажем. Тут, кстати, Семен Рахманин. Любатин остался без управления. Интересно, кто же станет его следующим правителем? Любатин? Это... А, это деревня. Конечно, Никита Адаевский пускай будет. Шесть деревень у меня, кстати. Я считаю, что Любатин принадлежит закону наследнику трона. То есть, это получается, законному наследнику трона это... Ноум Васильев тоже поместнее. Кстати, Наум Васильев к нам тоже присоединился, как будто бы. А, ну понятно. Ладно, тогда мы спросим, что ты, Семен Рахманин, иди-ка сюда. Я стою, поболтаю. Валуйки остались без владений. Наум Но, Васильев пускай возьмет. Хэм, твои советы высоко ценятся. Ну, да, да, они высоко ценятся. Что ж, Персик, здравствуй. Степан Разин, законный приятель Московского царства. Присоединяйся к нашему походу против самозванца царя Алексея Михайловича. Не знаю, что сказать. Царь Алексей Михайлович принял мою клятву верности, но раз он сам правит незаконно, то и клятва ему не имеет силы. Царь Алексей Михайлович всегда обращался со мной достойно. Он Степан Разин, конечно, такого сказать не может. Мне трудно нарушить данную клятву, но поддерживать беззаконие тоже не хочется. Мне бы не хотелось быть на той стороне, что и воевода Никита Доевский. Слава его и в жестокости гремит по всей стране». <смех> интересно, интересно. Так скажи, почему я должен поддержать Степана Разина? Ради личной выгоды Степан Разин щедро вознаградит. Ты ведь разумный человек, я уверен, ты сам все поймешь. Причин множество. Ты должен самостоятельно принять это решение. Возможно, тебе стоит остаться на стороне Алексея Михайловича. Вот у меня письмо от Адаевского. Так, ради справедливости Степан Разин будет лучше обращаться с подданными, чем... Угу давайте-ка письмо лучше отдадим. Боярин утверждает, что ты внук самого Дмитрия. Так, я здесь. Короче, он, видимо... А, нет, он присоединился к нам. Ну Хорошо, хорошо, отлично. У нас теперь уже несколько, как сказать, войск. У нас уже Курск под контролем, переслав. Ну, короче, у нас, получается, весь юг уже захвачен. Так, Ильгов остался без управления. Блин, Льгов это деревня. Чёртова. Поэтому я даже не знаю, что-то сказать. Давайте-ка Семену Рахманину дадим. Ай, Семену Рахманину. Что-то не понравился, смотрю, ума Васильева. Садил Курск. Боярин Шерементьев. Ну, поехали тогда в Курск быстрее. Так, Рахманин, давай-ка за мной тоже. Я хочу... Так, так, так. У меня для тебя новое задание. Следуй за мной. Я это сделаю. Поехали на север. Поехали в Курск. Там сейчас нас ждет, я смотрю, хорошая байда. Хотя бы можно было бы немножко развлечься там. Или повоевать, или переманить на свою сторону. Сейчас подумаем, что сделаем сначала. Так, да-да-да, понятно-понятно. Едем Курску. Садил крепость Измаил. Блин, а вот это, конечно, неприятно. Крепость Измаил находится очень далеко. Поэтому до туда ехать, конечно, практически нереально. Так, тут кто-то, блин, был. Кто тут был? Курск уже не осаждается. Какого фига кто-то тут был и не осаждал эту крепость? Так, ладно, хрен с вами. Я поехал в крепость Брянск. Мне надо вообще попробовать оттуда кого-то переманить. Да, тут у нас есть Федор Волконский. У меня с ним отношения каковы? Великолепно. Приятно вновь видеть тебя, Персик. Ну что ж, Степан про эти московского царства. А, мне бы не хотелось. Да, Никита Даявский очень жестокий человек. Я понял тебя. Ну, в общем-то, у меня письмо для, тебя, для тебя. Так, что-нибудь еще? Я так понимаю, он к нам перемкнул, да? Или нет? Да, он примкнул к нам. Счастливого пути, Персик. Отлично. Уже и крепость Брянск под нашим контролем. То есть у нас уже такие большие территории, а Московское царство прям тает на глазах. Тут же территории их уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. Остался впереди Смоленск, Тула, Рязань. Давайте, поехали вперед. Хотя, подождите-ка, вообще Волоконский-то пускай за мной идет. Волконскому пускай достанется Так, отлично Но ну, у Василия, кстати, со мной у меня отношения ухудшаются Я смотрю прям, все быстрее и быстрее Надо что-то ему дать будет Поздравляю, персик, восстание ширится и к чему? А к нему примыкаю все больше и больше бояр Но у всех возникает закон вопрос Вот не сложим мы тишайшего И кто тогда будет помазан на царство Я об этом еще не думал, вначале будет разен Потом соберем земский собор Разин, да и наши деды и прадеды в горбах перевернутся. Если в, в гранавитной палате хоть и полдня пробудет этот бег до разбойник, знай, признаешь, что таман правительный, бояре с тобой не пойдут. Что ж ты предлагаешь? Бота сам не разумеешь. На что ставить во главу держава казацкого тамана или собирать никчемную говорильню, когда среди нас законный наследник престола? Ты это обо мне? Так о ком, же, о ком же, конечно же, о тебе. Правнук Ивана Грозного, внуку Бьенного а Дмитрия, лучше кандидата на престол не, не найти. Ну что ж, и вправду, царевич я или нет. Так, ЛЖ Дмитрий Оу. Ступай, бояр, набеви остальным, что царевич Дмитрий согласился встать во главе войска, которое изгонит романа псов и установит загонное престол наследие. Рейтинг чести минус 10. Вот это да. Внезапно. Ну-ка, Степан, разница, я с ним поговорю. Ну ладно, короче, все неплохо, но почему-то так стало вдруг все не очень хорошо у меня, потому что я потерял уважение. Ладно, едем в Смоленск все равно. Я в Смоленск приезжаю, тут у нас есть кто-то. Попросить о встрече Борис Пушкин. Здравствуй. Присоединяйся. С этим будут проблемы. Нельзя просто так прийти и сказать, что моя присяга к царю Алексею Михайловичу не действительно. Степан Разин более чем незаконный, короче, претендент на трон. Думаю, мне нужно сделать то, что я считаю правильным, чтобы в стране не началась гражданская война и она не стала легкой добычей для врагов. Так, вот у меня письмо. Боярин утверждает, что ты внук самого Дмитрия. Что-нибудь еще? Мне пора, мы еще встретимся. Так, он, кстати, стал все-таки нашим. Отлично. Я тут думал, Борис Пушкин скажет, иди ты нафиг. Так, э, прощай, персик. Да, прощай. Так, э, у меня для тебя новое задание. Следуй за мной. Я это сделаю. Поехали на север. Поедем давайте сначала в Тулу. Хотя можно было бы в Ружевскую крепость. Так, Кривичи остались без властителя. Давайте-ка дадим Ноуму Васильеву, например. Потому что у него вообще ни черта нету. <смех> Твои советы весьма ценятся. Ну да, Наум Васильев просто получил по своим щам. И я поэтому думаю, ему пора бы передать парочку деревень. Парочку владений, потому что у него все очень плохо. Тула перед нами уже. Так, Сафонова еще без властителя. Ну давайте-ка еще ноуму Васильеву. Так и быть. Потому что у него вообще нет ни одного города. Так, вы простите о встрече, значит мы можем только осаждать, да? Давайте-ка осадим крепость тогда. Подождите-ка, я сохранюсь на всякий пожарный. Осадим крепость, приготовим мину, начинаем работы. К нам подходит подкрепление. Так, боярин Шерементьев осадил крепость. Ярцы остались без командующего. Ну давайте еще дадим васильева немножко. И все. А, Заможье. Ну, замуж ее уже, конечно, не пойдет. Надо кому-то другому дать. Например, Бо Борису Пушкину. Так, Борис Пушкин, с ним отношения улучшаются. Хорошо. Тула осаждается, блин, рудня еще. е сколько всего досталось мне. А -а -а. Крепость, один город. Ну, Давай-ка, Степан, тебе передам. Так и быть. Да, е-мое, еще какая-то деревне. Сколько у нас деревень-то, срань собачья. Еще пускай нам у Васильева, а то у нас с ним отношения фиговые. Немножко подкормлю его таким образом. Стены этого слишком прочные для того, чтобы взорвать мины. <свист> вообще великолепно просто. Зачем мы тогда стояли, так долго готовили мин вопрос. Чтобы узнать, что в итоге мины это не получится вообще-то ни черта сделать. Ладно, давайте-ка начинаем штурмовать Тулу. Идем на в штурм. Если что, я буду, конечно, перезагружаться, потому что меня могут убить, опять-таки, с обычной стрелки какие-нибудь, попасть мне в голову. Ой, ну уже попали мне в... Да. Все, можно сказать, уже точно я буду перезагружаться. Великолепно. Просто все погибли просто так, потому что стояли рядом. Просто логика игры. 10 из 10. приготовим лестницы. Так, фиг с ним. А, с Борисом Пушкиным у меня отношения ухудшаются. Так, Борис Пушкин, вот тебе твоя деревня. Ведем на штурм моих воинов. Давайте все в атаку. Огонь, огонь, огонь. Давайте, стреляйте по нам. Мы прям хотим получить от вас по ручку. Да, парочку пулик ну походу тут просто по-любому придется автобоем играть потому что просто меня постоянно убивает ну либо брать и э, не автобоем а как сказать да позади стоять своих воинов готовить лестницы ну что ж, очередной раз я пробую прорваться если я сейчас не умру как, как обычно по ту сторону, то все будет отлично ну, отлично наполовину, потому что там еще главное в крепости выдержать нападение врага. Самое одно нападение врага, блин, чего стоит, оно просто выносит всех нас. Так, так, так. Давайте, проходим, проходим, проходим. Проходим, ребята. Да. что-то так давайте возвращаемся возвращаемся возвращаемся даем мы что за лаги то срань собачья опять начинаются лаги так одно попадание серьезно как я не, а не попал второй раз попал то есть, пока прогрузится все это вместе, ёп твою мать. Удрить тебя за одно место. Я хочу подобраться к башне, что там ты не стрелял. С противоположной стороны. Это да, твою мать. Батюшки. Ловите батюшки, Вот вам, поймали. Отлично, прорываемся. Так, все, там наши уже воины все собрались. Остались внизу просто целая куча всяких а, мушкетеров. Да. Надо сейчас еще с ними сражаться. Ладно, двоих я завалил. Там еще целая куча. Давайте в атаку идите. Я вам помогать не буду, потому что я сейчас умру, могу. Все, кончились патроны. Блин, надо еще патрончики. Давайте, нападайте, нападайте, нападайте. Сколько мы потеряли-то? Мы с союзниками потеряли уже меньше сотни, а враг потерял больше сотни, это означает, что, мы, по идее, победа тут уже рядом. Давайте, врывайтесь, деритесь с ними. Я буду вас подбадривать. али алле, алле. Вперед, вперед, вперед. Оставшие вперед. Там, блин, еще сейчас эти стрельцы сплошняком. Как-то их надо еще убивать. Фиг знает как. Ну, я надеюсь, вы там прорветесь. Да, там сейчас начинается драка очередная. Деритесь пока. Копейщики, да, давайте, деритесь. Что-то как-то, да, не особо. Пошла драка, я смотрю. Ну, хотя вот, началась. Начала идти драка в нашу пользу. Все, отлично, всех стрельцов добивают. Сейчас там остались только вот, которые стреляют в нас. В наших воинов. Там еще враги прибыли. Ой-ой-ой. Какая же там сейчас бадья будет полная. Жестко. Ну, уже осталось и совсем мало. Там было что-то около 200 человек вообще в гарнизоне. Это, видимо, последние защитники. Давайте, мочите их. Мочите козлов, мочите козлов. Ой. Ой, как вам! Ой, там просто всех убили практически. Ну, капец! Вот это стрельцы, конечно, мощь. Потому что их реально убить очень тяжело, когда они особенно начинают вести огонь, так это вообще просто какая-то жесткая резня. Даже не огонь начинают вести, а смысл они когда начинают свои использовать бердыши, так это просто уже скач. Так, ну подошло у нас подкрепление, еще воины идут в атаку. Давайте все в атаку. Ой, блин. Я даже боюсь помогать, на самом деле, в этой битве, потому что меня... Меня могут снести очень быстро. Блин, еще есть такими лагами. Давайте, валите. Отлично, мы победили. Сдох враг, точно. Мы потеряли очень много людей, однако мы захватили город и освободили здесь много людей, которых можно тоже себе взять в армию, пока. Так, финские Бузир, кирасиры, еще какая-то часть армии. Ну что ж, это победа, это однозначно победа. Мастер меча. Мастер Бича, ну и все тут. Ну, кого еще можно взять, я не знаю. Керосиров еще разве что. Все, вас тоже мы обучаем, улучшаем. Тула пала под нашим натиском, отлично. Тула захвачена. И близлежащая земля. Остается только Рязани, Москва. Но я думаю, давайте пойдем сразу на Москву. Потому что нам нужно захватить именно Москву. Так, какого фига ты в Курск поехал стоять? Тула, ой, блин, я даже не знаю, кому дать. Давайте к новому Василию, потому что у него вообще земель нету. Так, Семен Рахманин, туда, куда ты поехал? А ну-ка, стой. Да ёпперный театр. Ну, Василий, так. Семен Рахманин, вот, держи. У меня для тебя новое задание, следуй за мной. Что? Это невозможно? В смысле это невозможно? Счастливого пути, персик. Ты что, охренел, что ли? Как это невозможно -то? Ладно, я, в общем-то, забиваю на ваше все. Ну, давайте идем в Москву. Так, кому дать еще владение? Ну, даем еще новому Васильеву. Сейчас Борису Пушкину еще дадим. Борису Пушкину. Поехали в Москву. Так, тут у нас едет, значит, Алексей Трубецкой. Стой, Алексей. О, блин. Поговорить надо с ним. Алексей, здравствуй. Я хочу, в общем-то, начать восстание. Алексей Михайлович никогда не платил мне, так что я ему не обязан. Но и Степан Разина может оказаться не лучше. Скажи, с чего мне вдруг предавать известному мерзаться ради неизвестного? Твой союзник, Артаман Наумасильм, он очень хитер, я ни капли ему не верю. Ну, короче, вот письмо от Адаевска. Боярин утверждает, что это мол Дмитрия. Что-нибудь еще? Мне пора. счастливого пути. А он к нам присоединился, но Рязань-то все равно в итоге вражеская. Потому что, блин... Она принадлежит кому-то другому из князей. Так, а что у нас теперь под владением? У нас под владением Смоленск, у нас под владением... Ну, практически все центральные земли уже. Да? Проблема только в том, что Измаил, скорее всего, меня осаждают или нет. А, его даже уже не осаждают. Мы уже все, значит, к Москве едем напрямую. Давайте штурмуем Москву. А, отлично. Ну, Васильев вообще едет в Смоленск. Так, у меня для тебя здание едет за мной, я это сделаю. Все, поехали в Москву. В атаку на Москву. Да, там деньги надо передать, но ну, все мы передали. Ну что ж, Москва, вот она. Самого Алексея Михайловича здесь нет, но Москва уже перед нами. Осаждаем крепость. А, нет. Подождать до завтра. Ждем, пока подойдут наши союзники. Они где вообще? Они дерутся, блин, с какими-то бомжами. Вы что там делаете, ребят? Ну-ка, давайте-ка осаждаем крепость. А, ждем до завтра. И пробуем ворваться. Давайте врываемся в город. Ну же. Врываемся в город. И там целая куча стрельцов. Слушайте, да, я вспомнил тактику, которую нужно здесь юзать. Нужно здесь юзать тактику отхода. Тупо отходим. Вот туда, вот туда отходим. Все отходите как можно дальше, чтобы стрельцы вышли к нам навстречу, потому что у нас одна такая рукопашная пехота. Вообще стрелять у нас практически никто не умеет. Очень мало стрельцов. Давайте здесь. Держим здесь позицию. А, блин. Пять рядов. Пять рядов выстраивайтесь. Давайте все в атаку пошли. Давайте, давайте, давайте. Отлично. Все. Начинается Рубилова. Отлично. Так. Продолжайте драться. У меня, кстати, гранаты были. А, уже все, их нету. Давайте все в атаку. Было. Что мне капец <смех> Успел отбить этот удар Мне помогли еще Заодно Ну что ж, давайте врывайтесь дальше в город Деритесь со всеми Деритесь со всеми, мочите их Мочите козлов И выигрывать эту битву Давайте все вперед Вперед в атаку Я посмотрю, потому что я уже весь побитый Мне не стоит воевать ну, по идее, должны выиграть это сражение, потому что нас гораздо больше. Это, во-первых. Во-вторых, у них там одни стрельца. У нас тут очень много бояр. Боярских детей. Да, так называемых. Ну да, они уже прям зажали у самого респауна. Они сейчас зареспаунятся еще раз, наверное, и там еще их больше убьют. Капец. Да, если кто-то не помнит, сколько у меня сложностей. У меня 111 сложностей. Мы сейчас победим в Москве. То есть мы уже все, по сути, доходим до самого... Крайнего места, где находится московская власть. По сути, сейчас трону мы захватим. Самого Алексея Михайловича нет, он убежал из своего замка, конечно же. Чертов трус. Так, отлично, ребята. А, все, пули кончились, да? Дерьмо. Закончились пули, это фигово. Ничего, не из чего стрелять. Так, тут вот мушкет лежит. Вот пулики. Отлично. Ну хотя уже на самом деле это поздно делать. Хотя еще, да, врагов очень много. Сейчас еще даже исполнится будет они. Так, слово Они прорываются даже. Подкрепление где? уже здесь. Давайте в атаку, ребята. Мочите их. О, еще подкрепление у врага. Еще больше стрельцов. Теперь какие-то замковые стрельцы, похожи, В палатах, которые были. В царских. <coughs> Прибежали тоже помочь своим дружбанам. Мочите их, ребята, мочите. Все, пули закончились. Ой, они все равно убивают всех, смотрите-ка. Нифига себе. Вот это вот стрельцы. А этот думал, изи-каточка будет для моих людей уже. Нифига, они проиграли. Так, где подкрепление? Подкрепление быстрее. Я тут уже в опасности. Поместный кавалерист, давай-ка выступай, помогай мне. Давайте, рубите их, рубите. атаку. За... Уже дмитрия третьего. <смех> Давайте, помогайте мне. Ну все, тут победа. Ура! Да. Готовченко. Это победа. Ну что ж, мы захватили Москву, все, наше путешествие закончилось до севера самого территории, до самых последних, мы добрались, тут мы давайте-ка заберем каких-нибудь топовых воинов, например, рейтеров, финские лигу нет, вы они не нужны мне, шведские рейтеры мне еще нужны, шотландские мужикитеры, но тут особо больше кавалеристов нет, поэтому давайте-ка возьмем даже уже таких воинов, как эти, все, мы дошли до сюда, Отлично. Москва пала под вашим натиском. Ну что ж. Москва город состоятельный и полный преуспевающих людей. так Мы разбили врага. Теперь у нас получается остается Рязань. По сути, вот оставшиеся земли русские. Всего парочку городов. Но я думаю, остатки территории мы будем захватывать в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.